Друзья, привет! Второй урок курса «Реальный Name. Сегодня мы расскажем вам про то, как Петр Кудасов нанимал огромное количество людей и какие лучшие технологии вы можете сами использовать для того, чтобы ваши наймы были лучше, и чтобы результатом этого урока оказалось то, чтобы у вас было много-много-много лучше кандидатов, чтобы у вас их было столько, чтобы вы могли из них выбирать, привередничать и делать так, чтобы у вас по итогу найма оставалась скамейка запасных. Итак, занятие 2. Приглашение кандидатов. Вот общая технология найма, по которой мы с вами будем работать. Сейчас, сегодня мы рассмотрим сейчас рассмотрим первый урок, который состоит из таких трех крупных понятийных блоков. Первый блок — это карта рабочего места. Это условия, которые должны быть подготовлены для того, чтобы сотрудник, придя, был уже понимал, что и как делать. Вторая вещь – это как прописать вакансию, магнитную вакансию. И третье это каким образом создать воронку, чтобы у вас было много-много-много людей. Но без первых двух вещей это сложно достаточно сделать. Давайте посмотрим. Вообще, нам начинается с чего? Вам нужно понимать три вещи, три основы. Первое – это что должен делать человек. Поэтому мы особо внимание уделяем, например, в сфере продаж. Какая бизнес-модель, какой средний чек, какой LTV, сколько контактов нужно делать, кто клиент. Как взаимодействие происходит внутри отдела продаж? Какие функции внутри отдела продаж выполняет сотрудник? То есть обязанности, что должен делать человек. Вторая вещь, оплата труда. А Плата труда тоже разнопеременная. она говорят, какой заработок будет? Они говорят, заработок будет вот не вчера говорят, заработок будет средний 70-100 тысяч рублей. Я говорю, хорошо. Оклад а какой будет? Они говорят, ну оклад будет только если он план сделает. В смысле, то есть он придет, если смесь будет работать. Но у вас, например, цикл сделки будет большой, либо перед стартом, например, онлайн-курса, либо образовательная программа, конференции не будут продаваться билеты, то есть он не заплачен, не получит зарплату. Он говорит, нет. То есть оплата труда. А это, как правило, окладная часть и переменная часть. И третий момент это условия труда это где находится офис, как выглядит рабочее место, дают ли ноутбук, телефон, компьютер, банку колы, либо не дают и так далее. То есть основа в чем, что прежде чем нанимать, нужно разобраться три вещи. Нужно разобраться с обязанностями, системой оплаты, труда и так далее, то есть с всеми условиями, которые есть по работе. Для этого эти все вещи собираются изначально в так называемый документ, который называется «карта рабочего места». Почему «карта рабочего места»? Потому что человек приходит, читает один документ, и у него все-все-все-все-все понятно. Даже инструкция, что он должен делать. Мотивация, что он за это получит, еще отдельные факторы, какие еще дополнительные бонусы, условия выплаты, например, у него есть. Какой будет средний заработок, средний заработок как рассчитывается заработная плата, кто будет руководителем, где офис находится и так далее. Что такое карта рабочего места, на что смотрят кандидаты в первую очередь? Как бы вы ни крутили, все кандидаты в первую очередь смотрят на размер окладной части если у вас размер окладной части находится в рынке, вы находитесь в рынке. Если вы хотя бы чуть ниже, на 10% ниже среднего окладного э, уровня по своему городу, к сожалению, адекваты к вам не придут. Может, зачем идти к вам, если можно позвонить просто в другую компанию, и там уже оклад будет выше. Поэтому э, размер окладной части дуруда – это, к сожалению, либо к счастью, такой водораздел, который показывает, человек адекватен либо неадекватен. Второй момент, который мы узнаем – по работодателю это место расположение офиса. Мы уже несколько раз делали наймы в компании, которая находится за чертой города, в поселках. Компании, которая находится около кладбища, даже около двух кладбищ подбирали. И какая штука интересная. Да, кстати, по поводу кладбища, как нанять людей в компанию, которая находится около кладбища.